Всем привет, сегодня я в студии MadBank и рядом со мной замечательный тату-мастер, он сейчас с вами познакомится. Представься, кто тебя не знает, как, как всегда. Привет, я меня зовут Илья, Илья Гребенюк, я являюсь мастером тату-коллектива MadBank, также я пытаюсь продвигать свой бренд статус-кво, ну, я начинал когда-то с него и он более на слуху пока что. Это студия так называлась или да. ты себя так называешь? Это началось блин это очень давно началось я Сколько себя начал ты вот, если... так чтобы работать для себя пытаться что-то рисовать там mm -hmm. на дому для друзей для жены я начал это в одиннадцатом году mm -hmm. в одиннадцатом году тогда по появился Статского. да и тогда же появилось именно название статуско вообще у меня в голове родилось еще когда был такой мастер сейчас Эдик Шадрин. И когда-то они из... давали объявление ВКонтакте, кто придумает самое крутое название для студии, тому сделаем скидку на татухю. Uh -huh. А я-то даже думать не думал, что буду связан как с татуировкой. Я решил накидать им кучу названий. Uh -huh. Придумал как раз вот это статус-кво, а потом думал, блин, что-то очень классное какое-то название. И, пожалуй, я его оставлю для себя на будущее. Uh -huh. вот И статус-кво, получается, родился еще в те времена. А потом это стало просто уже как брендом. Я решил продвигать бренд, замутить бренд, сделать классный mm -hmm. логотип, модный. Можешь показать, а... находишься А, да. Я просто татухой думаю, блин, неудобно. Как тебе вообще пришло пришла идея заниматься татуировкой? Кто-то может подвиг тебя, друзья, знакомые? Ну, в целом расскажи, как это было. Тут была совокупность двух факторов. У меня долгое время родители были очень против татуировки. у меня всегда мама отшучивалась, что когда я шел, говорю, мам, я иду делать новую татуировку, не переживай, не расстраивайся. Она говорила, сын, ну хорош, давай вот мы тебе оборудование возьмем, ты другим делай, а себе не делай. Mm -hmm. И это у нас все как-то вот она отшучивалась, отшучивалась в один момент. А однажды я пришел к Эдипу на сеанс, к Сармаеву, mm -hmm. к знаменитому он Сармаеву. Делал, да? Он тогда уже делал классные шедевры, и он очень многих, я считаю, подвиг тоже вступать в тату индустрию. Я был одним из тех людей. Я mm -hmm. пришел к нему на сеанс, мы с ним на тот момент очень уже хорошо общались уже более чем просто с мастером я мог к нему с какими-то вопросами обращаться и mm -hmm. вот он мне сказал люха у тебя очень уже база есть знаний mm -hmm. тебе бы это попробовать на практике mm -hmm. вот. мы с ним тогда тоже отшутились я говорю давай я буду делать протоки тебе отправлять людей на mm -hmm. коррекцию mm -hmm. будем денежку делить mm -hmm. все и как-то потом эта шутка у нас переросла в более серьезный интерес а потом mm -hmm. у как раз у Эдика на свадьбе же мы познакомились с директором студии Аризона, uh -huh. с Володей Смоловицким. И уже там с ним мы сдружились окончательно, уже прям я понял, что хочу быть поближе к этой индустрии. У Володи тогда Аризона развивалась семимильными шагами, uh -huh. и мне это стало очень интересно. Я решил, что да, пора бы попробовать. Uh -huh. То есть ты начал свой путь с Аризоны? С дома. А, из дома, да? Из дома. <laughs> да, но я сразу хочу опустить этот период своей жизни. Очень mm -hmm. интересно, тяжело было. А так, чтобы вот именно mm -hmm. развиваться, пытаться развиваться, учиться, я начал с рисования. Mm -hmm. Ты имел какое-то художественное образование а до этого, учил, просто любил рисовать? Я просто любил рисовать, но у меня это не получалось. Mm -hmm. То есть mm -hmm. у меня mm -hmm. ни образования mm -hmm. не было, ни И сейчас возможно Образования сейчас нет, но рисовать уже получается получше. В каком стиле сейчас ты предпочитаешь работать? Я предпочитаю работать в традиционной татуировке, традишн, и сейчас еще начинаю потихонечку пробовать NeoTrack, New School. То есть реализм ты не делаешь? Нет, потому что я знаю, что если я попробую сделать реализм, скорее всего, у человека отвалится к либо он сломает мне руки. Пока я не готов. Хотя бы на бумаге сделать что-то более подобное на реалистичный череп или яблотами рисовать, я не mm -hmm. возьму сделать на человеке. А, смотри, ты планируешь ли ты в этом году в такой конвенции участвовать, какой-нибудь, ну и в нашей Казанской Ну в очень, стиле? да, очень бы хотелось, желание, есть огромное желание еще с прошлого года, единственное, что есть много факторов сторонних, которые могут притормозить это. Что вот. может помешать? Ну, Семейный человек и предпочитаю а. время основном уделять все-таки семье, угу. нерабочей. Но если в этом году я распределю время правильно, наконец-то, то я с удовольствием приму участие, как минимум в Казанской конвенции. Угу. Как ты оцениваешь себя как мастера, вот ты говоришь, я приму участие, вот именно в этом стиле ты как-то считаешь свои силы, посчитываешься на награду или нет, если ты будешь участвовать? Ну, я приложу, по крайней мере, все усилия, угу. чтобы хотя бы просто не стыдно было это показать угу. то есть возможно и до наград мне конечно далеко ну хотя можно же брать масштабами ну, да. может я вольну какую-нибудь гигантскую спину один угу. за, за день, день. вот но ну, нет просто хотя бы показать что вот посмотрите я достиг вот такого уровня угу. может кому-то понравится и уже Начну себя заявлять более громко на других фестивалях. Mm, то есть ты никогда не участвовал еще нигде? Ну, ты... в плане мастера нет. Ну, то есть на конвенции я имею в виду участвовать? Ну, я мастер... принимал участие в организации первой-второй конвенции, казанской. Нет, я имею в виду в плане А мастер. так как мастер, нет. Нет, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А как ты считаешь, татуировка в России, на каком уровне относится? На данный момент я вот смотрю работы Фомы, ну и Лифаминых смотрю работы Рябова и начинаю понимать, что мы очень резко скатнули на достаточно высокий уровень, mm -hmm. потому mm -hmm. что mm -hmm. я помню еще лет 5-7, когда все начиналось, тусовка начиналась, вот, по крайней мере для меня, для многих, с паблика клуб татуированных людей, КТЛ. Mm -hmm. Я помню, там выкладывали такие работки, там у жены у меня был маленький принц такой, ну сам, на самом деле сделан очень так посредственно, обыденно. Но когда мы выкладывали такие работы подобные, это было, блин, классно, угу. тогда это было уровнем. Сейчас я понимаю, что если выложим на данный момент такую работу, угу. да, я кроме как комментария фу, трэш отстой, мы больше ничего не увидим. Поэтому это очень резко все развивается. Как ты думаешь, что сподвигло Россию на шаг вперед? Ну, я никогда не думал об этом. Талантливые люди наши, талантливые мастера, талант наших людей и безграничное желание самосовершенствоваться у большинства мастеров, которые уже на уровне. Если говорить о Казани именно конкретно, Казань среди российских городов на каком уровне находится? Достаточно хорошо ли наш город развивается в этом плане или наоборот Много ну, хороших мастеров, но одного да. мы знаем точно. Да. Илюх, привет. Ну, Казань, на мой взгляд, такая. А нет. Ну, третье-четвертое место я бы, наверное, Казани. А потому да. что я, например, на первое место по количеству хороших мастеров стояли Москву-Питер угу. все-таки. И очень мне нравятся работы новосибирских мастеров. Угу. Вот. И, поэтому на одной чаше весов у меня Казани, Новосиб стоит. Угу. Здесь у нас, безусловно, есть крутейшие мастера. То есть тот же Илья Фоминых, тот же Амир Хаски, который прорыв, я считаю, просто. Ну, сейчас, да, для нью да, очень молодец и прям заявил о Казани. Mm -hmm. Ну и помимо этих ребят есть еще ребят, которые все чаще и чаще начинают появляться на площадках ВКонтакте с достаточно большим просмотром. Mm -hmm. И которые ну, оставляют свой след. А вот как мы сейчас знаем, что в Казани очень много стало появляться этих новых мастеров, которые сейчас ты имел в виду. А, что бы ты им посоветовал? Новым мастерам. Как, как новым мастерам и мастерам, которые только, то есть людям, которые хотят только этим заниматься. Какой-то совет, как идти этот путь? Общаться. <свят> <свят> <свят> Не добавляйте друг друга в черные списки. Общайтесь. Общайтесь друг с другом. Я, я помню, когда я начинал, я звонил ребятам в питер в, по скайпу mm -hmm. то есть дрыки я хотел знать как делать ну, вип шейдинг uh -huh. я звонил ребятам в питер там Саши соди данили Типа, блин ребят ну покажите я а. mm -hmm. и вот каждый мне по-своему но как-то показывал я обращался к татьяне к Ивановой, чтобы знать как делать более плавные переходы я скидывал свои первые каракульки рисунки едет кусармаева чтобы он сказал брейн использует циркуль чувак вот и общайтесь как можно больше приходите и просите ребят можно хотя бы там посидим взглянем хотя бы со стороны чтобы как-то быть mm -hmm. более близким к этому никто из мастеров я уверен что не откажется совете mm -hmm. ну я тоже так думаю сейчас вот со всеми вот этими интервью понимаешь уже, что в принципе все друг другу хорошо расположены но все равно все делится в стороне друг друга. Да был просто один такой период, вот когда мы сейчас с тобой обсуждали, uh -huh. что был такой период, когда вот ну не будем озвучивать имена, мы их не знаем, мы их не знаем. Uh -huh. Когда просто писали людям: блин, давайте мы вот сделаем, не, не, не как они, а мы дешевле сделаем. Uh -huh. Даже не знав цену, в принципе, мы еще даже не успевали людям отвечать. Uh -huh. И вот этот тот период, именно, я оставил такое вот впечатление, что блин, студии переманивают друг у друга. Это Никак... и наверное, развитие. Да, и это очень оттолкло многих друг от друга то есть там когда понимаешь что одного заметил за таким другого заметил уже начинаешь переживать как-то и, uh -huh. и неохота участвовать в этой грязной честной игре uh -huh. как есть что-нибудь такое что ты не любишь своих я когда матеряться много uh -huh. очень не люблю когда сквернослой прям я сам конечно могу иногда прям uh -huh. по-русски по да но когда это перебор когда через каждое слово можно пикать пикать пикать пикать, пикать и ты общаешься с человеком и слышишь пипи пипи все это прям отталкивает работать неохота неуважение я считаю ну да с одной стороны а ты сейчас работаешь по своим эскизам или по эскизам mm -hmm. я к моей радости начинаю все больше и больше работать только с этим эскизом mm -hmm. я mm -hmm. начинаю Понимать, что да, я могу сделать эскиз и могу его предложить человеку именно так, как он хочет поведать для себя. Mm -hmm. И сейчас я, ну блин, это конечно спустя 4 года я созрел, что надо по своим эскизам работать. Но, ты раньше ты этого не понимал или просто не мог? Я, у меня раньше фантазии не было нарисовать эскиз. Mm -hmm. То есть я понимаю, как я хочу сделать, да? но когда это доходило до бумаги, я думал, блин, что же, что же делать. У меня получается... можешь, да, в принципе, оно... да, А потом, опять же, поизучав работы других мастеров, зарубежных мастеров, посмотрев, как они это делают, посмотрев видеоуроки даже по рисованию, mm -hmm. очень это сыграло важную роль большую. И тогда уже начал, начал задуматься, что да, пора бы уже делать свое. А вот мы поговорили о мастерах, которые мы сейчас можем отметить в нашем городе. А если такой мастер или несколько, которых ты недолюбливаешь там? Или какое-то негативное есть что ли такое? Нет такого, что прям негатив, есть недопонимание некоторых mm -hmm. моментов, когда человек там, не знаю, очень грязно за спиной поливает, засирает, mm -hmm. когда человек говорит, что ну сам находясь на уровне, грубо говоря, либо на моем я кстати вернемся немножко к старому вопросу я свой уровень оцениваю недостаточно высоким чтобы что-то о ком-то говорить за спиной. есть люди которые находятся на таком же уровне считают себя прям уже такими суперпрофи что они всего достигли они могут и реализм валить классный и контурнуть замечательные и прочие 5 и десятое. и про другие говорят что тяну «Да не ходите к ним они упыри Mm -hmm. То есть не зная нас, не зная нас работы и прочее, начинают э, брас, э, поливать грязью. Ну, то есть ты таких конкретно знаешь, да, скажем так. Mm -hmm. Называть не будем. Но... К сожалению, знаю, да. Mm -hmm. а за все годы твоей практики был ли какой-нибудь случай самый трешевый или, или самый смешной, веселый какой-нибудь с клиентом там, или без вообще жизни такие пока ты здесь находишься? У меня. Блин, у меня был случай. Смешной в плане процесса, когда чувак мне сломал кушетку и вырубил меня с вертухи. Да ладно? Он был настолько большой, что просто когда он вставал, кушетка переломилась вперед, короче, он, получается, ногой мне выдал в челюсть. А, я думал, он тебе просто с вертухи, Он, получается, закрутился так, его завертело, и он мне ногой прилепил, я немножко поспал. Было весело. А так у меня есть очень классных два друга, два клиента, которые готовы именно делать трэш, которым я могу сказать, позвонить, сказать, блин, чувак, когда сделаем тебе письку на ляхе. Ага. И он приходит и делает, и мы берем там, что-нибудь пририсовываем туда, берем, делаем ему, трем на на затылке или вваливаем что-нибудь ему на задницу. Угу. И я очень рад, что есть такие моменты. Угу. Это ну, да. очень оставляет стили, это, это приятно Диму. И очень хорошо, что люди сейчас начинают уже не так заморачиваться по поводу своей кожи и могут выделить такие участок именно ну, под да, что-то такое трэш у гарковы рок-н-ролл по поводу еще планов на будущее и планы ты сказал что казанская конвенция но еще на более будущее планируешь ли ты часто работаешь в студии а планируешь ли ты свое что-то что один или тебе приятнее работать в коллективе так это и есть мое вот каждый кто у нас здесь находится это это каждого. У нас нет такого понятия, что мы какая-то студия, мы не ограничимся одним понятием студии. Мы творческое пространство. Uh -huh. И поэтому все, что здесь есть, и все, кто здесь есть, он каждый здесь хозяин, каждый волен здесь делать, что он хочет, ну, в рамках разумного, развиваться творческая как он хочет. И поэтому у нас в этом плане никаких напрягов нет, мы себя не ограничиваем ни в чем. И мы не обязываем друг друга что-то выполнять. Uh -huh то есть у вас тут нет вы все вместе коллектив дружный да И да. тебя это устраивает то есть ты не собираешься работать один да это даже уже не то что коллектив это уже вторая семья у -у -у. потому что я здесь провожу ровно 50 своего времени ну, да. и когда приходишь именно к людям которые с которыми хорошо проводить время с от которых ты чувствуешь постоянно поддержку ради которых ты тебе охота развиваться самосовершенствоваться, чтобы уже не только самого себя продвигать, а продвигать коллектив, и мы э, и очень классно с такими людьми быть. Это, ну, да. с, на самом деле, вот, вот это семья уже, не просто как-то тату, тусовка, тату-студия, это семья, прекрати. Есть люди в нашем городе, вообще в России, которые негативно относятся к людям, которые вообще имеют татуировки, и тем более делают на других. Еще есть люди, которые думают, что люди с татуировками, они не ячейки общества, а какие-то, я не знаю, какие-то темные люди, личности. Вот есть что тебе сказать по этому поводу? Вот у тебя есть семья, по крайней мере, да, то есть это уже ответ таким людям что ты ячейка общества, у тебя есть семья, не какой-то ты там изгой и тому подобное Как ты относишься к этим людям, которые смотрят на, на нас на улице и зайца вообще? Ну, да, тоже я татуированных людей тоже могу разделить, да, на две ячейки. Это татуированные вот как мы с тобой, которые сидим-сидим такие классные все в наколках, но можем прийти куда-нибудь на советское мероприятие, mm -hmm. на какую-нибудь встречу, мы можем прийти в галстучках, mm -hmm. прийти в костюмчиках, и никто не скажет, что мы какие-то не такие, никто не узнает ничего о нас. А есть люди, которые там э, на весь лобсе делают надпись, растягивают все гигантские дыры в ушах, забивать вот так <laughs> шею. И вот такие люди, они, ну да, они пугают, даже меня иногда. Да? Ну, я немножко, наверное, не привык тоже к этому. Uh -huh. Для меня э, слишком кардинальные такие изменения uh -huh. То есть вы тоже к этому относитесь так, да? Я не могу сказать, что отношусь к этому с негативом. У меня просто есть небольшое невосприятие вот и все mm -hmm. а по поводу остальных людей которые не понимают они скорее всего боятся людям свойственно боятся то с чем они не сталкиваются сами mm -hmm. я просто даже у меня был пример в поезде мы с нами очень некрасиво обошелся проводник mm -hmm. у меня супруг на тот момент была беременна я с ним стоял в куртке вещах я с ним с беседовал, беседовал mm -hmm. он прям весь такой классный деловой крутой был но когда я разделся, я закатал рукава, я вот так стал, я говорю, давай поговорим. Ага. И он сразу почему-то, видимо, подумал, что я какой-то слишком сидевший или что, и... Слишком сидевший. Ну классно. Ну да, татуировки еще и защищают. Да. И поэтому людям просто страшно, наверное, они не готовы пока. Для них это же все еще пережитки в 90-х, когда татуировка значит зэк. А когда татуированный с дырками в ушах и с глазами закрашены, это же вообще бабушка. как ты относишься к татуированию, потому что зрачки татуированы? Ну, вот это как раз. Да, это все к тому же разряду, что лица и прочее. Ну, мне пока не понять, наверное. То есть я не буду отрицать, у меня есть друзья, есть знакомые с залитыми глазами, с залитым лицом, но сам бы это не сделал себе. Я понял, а на каком самом пришел месте делать все? На жопе. Прям на жопе? На, на попе. А По центровый или? На правой ягодице а. мы делали надпись «Фабрика приключений». Да? Mm -hmm. Есть у тебя работа? Да, но в свободном доступе есть? у меня в альбомах. Нет, я потом ставлю. Как ты считаешь, важна или играет роль мотивация признаков твоей и как ты себя мотивируешь? Да, мотивация безусловно важна, потому что нет мотивации, есть лень. Если у тебя нет мотива к развитию, ты, соответственно, зацикливаешься на том уровне, который ты достиг. У меня основная моя мотивация, это моя семья. Потому что на данный момент татуировка – это основной наш заработок. Я содержу себя, содержу свою любимую жену и доченьку. И чтобы мне продолжать в том же духе содержать, мне надо постоянно совершенствоваться. Постоянно развиваться, чтобы люди знали, что они идут за качественными татуировками. И чтобы они были готовы за качественную татуировку платить хорошие деньги. То есть Это наш заработок, тут скрывать нечего. И надо платить за хорошую работу. А каким ну, качеством доб добавкам? Я сейчас, по-моему, прорекламировал студию, студию Этики Сарманов, надо платить за хорошую работу. Расскажи, в качестве дополнения, каким оборудованием ты работаешь, какой краской и вообще, в целом, что ты используешь? Краской работаю Интернл Интензо. Только. А, ну и черный динамик. По оборудованию сейчас полностью перешел в нас кондуктор. Контурю моделями. R1-2 hard? R1, R1 hard если не ошибаюсь. Uh -huh. Ну, это что-то что uh -huh. больного Да. И индукция на контур. Индукция на Я не помню, там что-то. Kill Build, Kill Builder, uh -huh. Kill Building. Uh -huh. да, первая модель какая-то с первых. То есть, есть когда на Да. да. Ну, то есть у меня есть для точки, Я иногда пробую делать точки для этого. Я, Я использую, очень хороший поворотник, у Про тот. Ну и так у меня висит в гараже Влад-Влад. Висит у меня. Кто-то еще у меня висит, я честно говоря, даже не вспомнил весь гараж. Но предпочтение а отдаюсь к другу. Иглами я стараюсь работать только Бладовскими. Если есть возможность приобретать гидру экновскую, если есть возможность приобретать экскалибур, то да, я с удовольствием беру эти иглы. Но в большинстве случаев я использую иглы Барихина. Это пока действительно лучше, чем я работал. И в качестве как бы, прощания хотел бы что-нибудь еще добавить к своему рассказу, к своему участию вообще. Это, это видео будут смотреть люди, например, там через три года и вспоминать, какие были мастера там когда-то и какие они. Что бы ты хотел себе в качестве памяти? Ребята, я хочу сказать вам спасибо за то, что вы приходили ко мне сейчас. Спасибо за то, что вы придете ко мне через три года, да, сказал? Через три года я буду более худой и более профессиональный к тому времени. Более худой? Да. По-больному? Да, это прям важно. немножко закрыл. Нет, я хочу сказать спасибо, спасибо тем ребятам, которые сейчас приходят ко мне, спасибо ребятам, которые голосовали у тебя на стене, видимо, действительно было интересно увидеть меня, послушать, о чем я скажу. Я думаю, у тебя прям, так классно. И хотелось бы сказать тебе спасибо. То, что взялся за такой классный проект. Потому что я очень многое услышал от других мастеров, с которыми мы не общались. И, блин, они стали мне интересны. Я думаю, классно, надо на досуге заехать и пообщаться познакомиться поближе. Я тоже подумал, что это правильно, это объединит нас. Да. Что ж, мы были в студии Мэрбэнк, с вами был Илья Нормальный. Все, спасибо большое. Спасибо тебе, Андрей. Пипку можно отцеплять. Да. Классно. Теперь кофе ты будешь? Да можно. Теперь еще чай принесу у нас.